Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить рис с имбирем. Для этого нам понадобится отваренный рис, имбирь, яйцо, лук репчатый, соевый соус, соль, сливочное масло. Измельчаем лук и имбирь, взбиваем яйца, добавляем соль, обжариваем имбирь 3-4 минутки. Добавляем лук. Обжариваем еще несколько минут. Наш лук стал мягкий. Добавляем рис. Все хорошо перемешиваем. В середине сковородки делаем пространство для наших яиц. Выливаем яйца и перемешиваем. Вот Наши яйца схватились хлопьями, теперь перемешиваем их с рисом. Яйца перемешали, теперь добавляем соевый соус. И тушим еще минутки три. Можно будет кушать. Приятного аппетита! Вот у нас получилась такая вот вкуснятина.